Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Флеско. Ну, вы знаете. Сегодняшний выпуск я снимаю специально для вас, мои уважаемые зрителицы. Ну, а джентльмены могут просто подсмотреть. Не секрет, что большая часть женской половины человечества, если не сказать все, серьезно о здоровым питанием. И к такому питанию современные успешные и энергичные женщины относят зелень, овощи и, конечно же, куриную группу. Среди людей, не умеющих ее готовить, выдают мнение, что это очень сухое мясо. Действительно, в ней не найти. Но если вы освоили кухонный таймер, то прекрасно знаете, как получить отварную грудь буквально наполненную соком. Однако, что делать, если даже и такая сочная грудь изрядно надоела? Первое, что приходит в голову, использовать различные соусы. Я же хочу пойти немного дальше и предложить интересный прием, который станет отличной базой для различных экспериментов. Отварим ее в пищевой пленке. Приготовим таким образом куриные завиванцы. Звучит кучеряво, но на деле все просто начиняем сворачиваем заворачиваем отвариваем сначала займемся начинками в одной сскварины я хочу слегка обжарить шампиньонный лук а в другой слегка тут шпинат. пока подготовим грудку. Чтобы она сварилась равномерно, слой мяса в завиванце должен быть небольшим. Для этого я сначала разрежу ее пополам, вот таким образом. А затем слегка, очень осторожно, отобью ее в тонкий лист. Накрою ее пленкой, чтобы не отмывать потом всю кухню. А как же Шпинат. Отлично! Выключаем грибы, веточку Тимьяна, пожалуй, очень мне нравится сочетание и чуть-чуть сливок. Выбирайте начинки по своему вкусу. Это могут быть, например, ломтики ветчины и сыра, припущенная морковь и зеленый горошек или курага, малинованные огурцы или вяленые помидоры. Да вообще все, что придет вам в голову. Шпинат чуть остыл, добавим к нему несколько капель лимонного сока. На мой взгляд, это несколько облагораживает его вкус. Тут важно не переборщить, иначе мы перебьем вкус спината. Смешаем его с домашним творогом. Или домашним сверху, как его правильно называют. Завершим приготовление начинок. Посолим обе по вкусу, а грибы еще и поперчим. Забьем за юансы. Заливаем, завиванцы. Завьем завиванцы. Завьем завиванцы. Завьем завиванцы. Завьем Ложим на лист пленки. Не заводим про начинку. И завернем. Обратите внимание на размер пленки. В наш век повальных фобий многие из нас имеют опасения относительно безвредности нагревания пищевой пленки. Я подсмотрел этот прием на профессиональной кухне и просто доверился профессионалам. Если это вас не убеждает, возможно вам стоит использовать пленку для микроволновой печи. По утверждению производителей, она не теряет свои свойств до 130 градусов. Другой вариант – готовить в щадящем режиме. При температуре воды около 70 градусов. Столько выдержит обычная пленка. Отправим наши завиванцы в слабо-кипящую воду на 5-6 минут. Таким образом можно сварить не только цельные куски мяса, но и любой фарш. Эта технология отличается от простой варки тем, что позволяет сохранить все соки внутри продукта, но не слить их вместе с бульоном. Этот способ позволяет разнообразить диетический стол, избавив его от опостыливших правых котлет. Способ также хорош для детской кухни. Внутрь за можно положить любимые детские продукты, например шоколад, и попытаться заваскировать среди них нелюбимые, но полезные овощи. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Удачи на кухонном и других фронтах. В следующем выпуске бараньи голяшки с чечевицей. Специальное зимнее блюдо. Не пропустите.